По 200, да. 200 человек. 250, смотрю. 300. А, нет, 30 нету. 230. Ну, таких цифр, ладно же. Невероятно они не нарубили. Ну всадники тоже много убили, как видишь. Ну там топовые всадники наемные. Ну, наемники, да. У меня да. таких нету топовых. Только конницу убил все под отступили да ну сейчас я подведу армию еще возьму наемников тоже Не, не дурак да там дальше по идее должно быть так всякие пикатоны идите в задницу пика в задницу добыстная да. смерть это у кого? это у меня заколебали блин всякие дополнительные заколебали всякая хрень повылезла или это у меня умерли? Ну, у меня был тоже. Был у меня. Наверное, у меня. А, хотя... Я даже не знаю, у кого. Ну, по идее, там римляне, не стоят. Мои-то мои варвары, варвары не такие. Не так одеты. Там-то языческие обычаи. Че, он хитрожопы, типа, что ли? Не убежишь. Сраные приторианцы, блин, ниоткуда взявшись читер кончил. Умолить. Предполагал, видимо, что у меня там одна армейка, типа, неполная. Слушай, а можешь вот посмотреть, с кем Кимвер воюют? Сейчас. Просто они что-то там плавают на кораблях. И они ни с кем, по не воевали. Странно, а почему не плавают на кораблях, но на марш? Странно, странно, однако. Так, ну ладно, как бы, я своей армии просто продаю, захочу бесплатить город, и потом их флот уничтожу, и все будет дизи Это, а, вроде бы вся, вся их армия, я полагаю да. А, ну, кстати это, кстати, это мой умер чувак Балдуин, который а, Теперь меня баба правит, серьезно? Так, у тебя там не зависла игра случайно? Нет Че, у меня ничего не происходит, не могу не сделать ничего а, что полчаса найм происходил Нормально, меня баба правит Так, здесь я почему-то снимать не могу Здесь могу Меня правит баба царица, капец Та жизнь, блин Опущенный Слушай, она такая страшная вообще, капец как, как, будто, не знаю, там, как жизнь моя, да? Да курюсь как будто не знаю, там, боговонями какими-то Так, все. Ну и ей тридцать четыре года, господи, городах так сказать. Нормально ничего Ладно, пусть будет, пусть будет править, править столица Что, столица? -то столица так. А я, кстати, могу сразу напасть, блин. По Это сам. пофиг в принципе. Поиск все равно маловато. Так. Ну, кстати, у меня общественный порядок вообще идеально. Куда вы побежали? Ну-ка стоять. Куда, куда? Цыпа, цыпа. Что это за баг был сейчас? Цыпа цыпа цыпа Какой-то двойной звук победы был почему-то Так, пиктоны такое делали, Пиктоны у них друзья арверные Блин, это плохо Объявлять войну довольно опасно Арверны, а там А, это точнее, нет ребаты. Я не просто вою воюю с арверными почему-то Потому что они войну объявили Какие-то даунны, походу ну, Есть такое, есть немножко так. Слушай, а ты вот планируешь сейчас в Испанию двигаться или как? Ну, после мигали захвата И сначала британцами заняться а, Британцами? Да Понял тебя Это слишком ну, много Британцев ты... Да, а что? Британцев ты разнесешь это? Там, в принципе, мне кажется, изи будет даже Ну, понятное дело и цены-то не такие уж и сильно. Хотя у них там. Два 500... А, нет, у них там два стака стоит, я вижу. Сейчас я расторгнул соглашение. Ну, я думаю, что пока что нужно воевать. Ну, начинать себе воевать с неценами. Сначала а с думном. думномами. И как они там? Гномами. Короче, которые рядом с ними там ходят. Так, чуваки, решили убежать. Но сильно далеко убежать не получится. Чего гасится? Это там триста ка стоит? Да. Это по ГГ. Да. Самодельные крестьяне блин. Без потерь, наверное. Ну, какие-то есть, наверное, все равно. по 300 сейчас <laughs> буду создать город да. по-моему они должны сами по себе были сдаться от такого выйдено <laughs> охренели отведено <уединого. laughs> да. так отлично еще надо две два города и типа уже мы выберемся к атлантике а, и, и ты станешь империей да но империя надо еще одну один город тебе захватить. Вот, из-за сраных восставших вот этих э, сенаторов, это, если бы они не вставали бы, то я бы уже стал бы, империей. Ну вот, пока нет. <как> Кстати, плохо то, что у меня. Моя дочь стала цариц У меня просто сын там умер. Нотгер. отец Теперь у меня нет наследников вообще, у меня просто осталось царица Ну, хер с ней, Так, а если она умрет, то что будет? Типа будет новая династия или как? Ну, возможно, я не знаю, у меня такого не было С меня она не замужем? И хер с ней, он умрет она тупая дура Тупая шлюха Че Ты что, царицу гнать? Если что ну, не знаю, можно три серии сейчас доснять уже в 40 минут где типа, этой серии. Ну ладно, сними, бежит. 20 минут. Так, просто потом разделим, соответственно. Да, разделим, хорошо. Так, ну ладно, я вроде как... Ой, блин, там столько всяких чуваков прокачавшихся после этих бит. Сейчас, надо улучшить все. Все. На корабле чувак тоже прокачался, хотя он там тяжелое поражение два понес и вынес чувака который был на кораблике плавался так этот легион прокачался этот легион прокачался этот легион нет не прокачался вот чуваки да. к успеху не пришли Пацанчик как успех ушел Да Ну-ка, верно, мир так как Нет, нет Слушай, а они могут на меня напасть? Ой, в смысле, ну да, напасть могут на меня, если я буду по их территории просто идти Кто? Кимвры Нет а почему они на тебя нападут? Не знаю Ты можешь просто по их территории теперь, там боюсь. Так, ладно, я царюсь, назначу голой армии. Ну, логично. Скорее бы на вздоху. Нормально будет. Новый На миров лет. Нафилец. На Ракси, ничтожный какие-то. Да, Римский, да. кто начал войну. Это всякие бомжи, короче, не обращай внимания. Так, гражданское надо что-то изучить, наверное, хотя... Что там, печь для обжига соль, что? Геймброй, по-моему, с отребатами моими, поим, протекторатам моим. А, Вроде бы. храм дуба. Так. Нас и что. Ладно. Буду изучать тактику всадников. Технологию. Отличная идея. Так. А если я подойду в Ага, так у него там, блин, ну довольно хорошая армия у него. Но если я возьму наемников, то я вообще изи разобью его. Ладно, идем пока что. Ну, скоро марш, летим. Ну, ладно. Так, кимвры, кимвры, кимвры. Родная кровь. Да-да-да, все дела. Конфедерация, если не соглашаешься, то... Окей, все, войну, движайте через несколько ходов заключить брачный союз с римским патрицием да так надо с кем-то слушай а давай я с тобой заключить союз брачный мой баба будет с тобой стоим гней даже не знаю кто такой это кто мой царь походу диктатор я не знаю даже Сколько Давай. лет ты? Тридцать четыре пошел на Нет Человек широкой души Не смотрю, ну Так я твою свою не приемлю Я не знаю, кто у меня вождь Да блин, встань, дай я посмотрю, кто у меня вождь У меня просто нет нормальных этих... женихов Квинт, цири, подожди Фурия, Юлия и Блибакул, но это явно не царь А кто там был? Какой-то... Давай еще раз тебе предложу Смотри. Я потому что тут просто вижу 20 человек, не знаю. Что именно тут без жены. Гней новый Веспасиан Давай еще раз. Отменяй, Я посмотрю, может ты из противоположной партии. Гней, новый Веспасиан Какой-то армянин. Ну давай, отменяй. Давай. Сейчас. Подожди, ну, блять, не нажимай. Чем у меня полазит еще раз? Да. To... Я же сказал, подожди. Гни, новиз, пацианты. Я просто мой бабуза замуж дать. мой тёлку. Забочусь о том, чтобы не дай бог у меня там какая-то варваричка была. Да вообще похую Ну вот это да, у нас тут кровь смешение не приветствуется Да господи, срать вообще Короче, реально, без понятия, кто это такой, ну давай Предлагаю опять Нормально, если я бы Брачный с... союз <laughs> с Тимом Да, нормально, ты нам за это должен 20 тысяч бабла Хай мал. Я щас возьму и убью. Просто это Диктатор какой-то. Ранение твоего диктатора. И мы 72 года. Что? И мы 72 года. Серьезно. Да. Вау. Нормально. Ну ладно, похер Ну да, она будет у него отсасывать только. Старый хрен. Старый хрен, да уж. Как есть. А кто да, это кусачка. вообще? <смех> Я даже не понимаю. На кого он останется? На диктаторе какого-то. <смех> На диктаторе. По-моему, он уже умер недавно у меня там, чувак новый. 42 года ему. Эсэ. <смех> Диктатору 72 года был, он умер давно уже. Странно, сейчас я 72. Ну <свят> что, женилась на трупе, <свят> Вышел сам, что ж. <свят> <ей>, может занимается. <свят> Или может вообще себя как могилу просто убили. мертвели и в могилу моему царю закинули. Тело. Ну мы прокачались. Отлично. Арверны собрались, видимо, нападать на мои города. Рейские. Так, ну сепаратисты, разумеется, опять-таки пытаются там моих агентов всех уметь. А, ну, да, конечно. Чувак должен взял бы отличная вообще идея. Прикинь, он взял командующего сухопутного, вместе с морским, напал на мои корабли. Он дал он, или ну, как? окей, опять придется провести эту битву, бессмысленную и жестокую. Теперь он понер... потеряет сразу два гена. Просто дабл. Дабл килл. Дабл. Бота два. Дока-2, да. Кишки сейчас будем кишками <laughs> отмазываться. <laughs> так. дабл trouble. Ну вот, там чувак вообще на лодке. They They даже уже не смешно. Shelly. Жестоко так обходится своими генералами, потому что он специально их убивает. Не знаю. Это очень странно, каждый ход нанимает нового гена и убивает Зачем ты? Минус генерал. Нет. Минус лодка. Нет. Осталось одна прыгать. Прыгаем за борт. О, oh, нет. А это абордаж не так пошли. Это просто... Даблкил. Пять человек потерял. Вот это да. Героическая победа. Мне его нравится. Мне нравится его фамилия Нерун. Думаю, тот самый... Этот сам император Нерон, который укончен. Твой генерал Секст, Секст победил. Он просто им своей балдой дал по лицу. Сразу два корабля, буль, буль, буль. Просто отличная битва. Спасибо. Теперь-теперь возьмем, чувак. Да слушай, у тебя лодка осталась, фига. А, он еще отмагненный на него. на ты не Кто еще отмал на мясо? Так, отлично. Да, требуется у меня 600 монет за право прохода? Спасибо. Нахер. Да, блядь. Да, блядь. Да, блядь. Да, блядь. Да, блядь. пищи блядь. Да, так, ну, блин, в принципе, взять наемников, все и все. Я должен разбить его, этих кимберов. Так-то так. дам. Так-то дам. Империя, отлично. Ладно, нам... я начинал строить усадьбы, ну ладно. Время правящей партии нужно 65%. А, ну... это и здесь нанимал. Окей. А что влияние повысить, повысить как нам это сделать? Я уже забыл. Ну что, Цариса, как тебе с 72-летним мужиком? Дедом. С диктатором. Нормально чё. наверное. Не, я моему сыну могу заключить брак сделать. Вот он с кем-то там заключил брак. Свитония Руфа. Хороший, надеюсь, женатый путь. А то какую-то там шлюху кому-то дали, догнали вчера. На из борделя. Да, я на прошлом. из варваров. Наложницу просто взял, точнее, наложницу не взял какую-то себе в Ну? Ну ладно, я пошутил. Примерно так и выглядело, это все. Слушай, я вот думаю, я смогу захватить город? которым котором 9 гарнизана и 11, 11 отрядов А, ну там стак, блин. Сложно быть. А, ну если он без стен, то в принципе должен захватить. А, тогда он без стен. Стак на стак. даже. No. А если ему моим, моим агентом подосрать? Арверный уничтожен, лол. Легко. Легко и просто. Это было легко. А, двое. Практика... Практик. Протекторат. Короче, ты понял. Протекторат, да. Да. Ничтожили, да? Почему? Как так? А, так друзья, кто он? А, отребаты тебя. Отребаты. Они не были протекторат Они были свободными ты... варварами. Подожди, а кого ты назначил? М? Ты же кого-то вроде бы назначал протекторатом. Я назнач... назначил аребатов сверху. А, отребатов. Да. Блин, до да, пищи как всегда недостаточно, заколебали, е Лучше Значит, вообще новые, пищи. новые города вообще лучше не захватывать. Захватываешь новые города, так что всегда пищи не хватает. Вот ну, у меня сейчас построят свадьба, и у меня будет пища. А вот я смогу нормально захватывать. Ну я тупо войска, которые умирают, и все равно и захватывают, Вообще пофигу. Нормально, армия называется щиты ветра. Окей. Еще одна армия называется кровавый лебеди. Кровавый понос наш был называться. What the fuck? <gossip trucks> А как повысить влияние, я уже забыл. Получить новую должность. Верность для всех других партий. Минус 2. Это никак не повлияло. Блин, раньше там какие-то были возможности, я помню. Можно было прям реально увеличивать жестко. Влияние. А сейчас уже такой фигни нет походу. Просто дело в том, что мне надо по-любому это сделать. Так, слушай, а надо по-моему поднасрать кому-то. Ну так звучит. Да, надо кому-то наложить на порог. Под дверь. Под дверь. В данный момент действует защита от раскола гражданской войны. Мне можно как-то сделать, чтобы они там нахрен все пошли. И вообще, что это значит? Вот. Я выбираю империю, у меня написано надо уровень верности выше нуля. Типа, а что, у меня нету, что ли, такой верности? Я не понял. Хм. Почему-то у меня написано ниже нуля. Уровень верности. Что, вообще дом что ли? Ко мне все относятся как к мудаку А вот Уровень сложности минус 25 Генерал держал победу в бою Идет на провокации Тип правительство минус 10 Любит восточные народы Так а как ему сделать чтобы верность повысился? Ксенофоб лол Серьезно? Ксенофоб? Мне надо договоры раз заключать со всеми Серьезно странно. Плюс один к верности за каждую провинцию, в которой культура игрока является доминирующей. Агроном. Плюс 5 к верности за избыток пищи. Вы правитель агроном. Помощь агроном. Просто король. Царь. Плюс один к верности за 5 ходов за каждое действие агента. Капец, вот они сделали теперь вообще какую-то полную херню. С переходом в империю теперь оказывается такой гемок. так а как мне повысит влияние но ну, я помню что надо типа брать как-то под насирать но теперь вообще мало функций до этого хм. там я помню деньги можно было платить еще сенат по моему можно было деньги платить но сейчас уже нет возможности платить деньги Сейчас я секунду тут подумаю, что чем еще можно сделать. У меня денег нифига. Давай сейчас потратим немножко. Так, вот mm -hmm. я на этих накинул свое бабло, но не помогу. Хм. Так, Биба cool. Авторитет для целей своей партии Харисмо сторонников усыновить. Примите сторонника партии в свою семью. А, можно взять кого-то и принять в семью. Давай возьмем... О, кстати, я нашел того чувака, у которого 73 года. И что он? Он, э, он является сенатором. Ну-ка, диктатор. Ну да, он диктатор. Такая странная, он что получается? Глава фракции. Мол. серьезно. Ну ладно. Окей. Установить я его могу в свою партию. 73 года установить. <свят> <свят> а, а сколько лет вы правители вообще? В смысле 73 года? А, так смысл установить своего правителя так как? Ну, он типа не из моей фракции оказывается. <свят> То есть, покинем, мой чувак, которому 42 года усынает. Чувака, когда 73 года. Знаешь, такой, тот, которому 73 года, как как дела, 42 года. Блин. Крепенца какой-то. Я могу, кстати, разорвать союз с твоей... Не надо. Бабы. Может, не надо. Окажите личную услугу другому, чего, окажите услугу, я не понимаю вообще что это делать в действии, потому что они ни на что не влияют по факту У меня не увеличивается влияние из-за этого и не уменьшается Отправить посланника, отправить этого мужика старого, нахер. он сдох кивеном? веном да. А, вот у меня есть кандидат. Так, а ему что можно увеличить? Установить игры, установить игры. Что? Вот. Скачать игры. Скачать онлайн. Без регистрации смс. Да. Его можно поставить в какую-нибудь конченную провинцию. И пускай он там будет заниматься. Какой-то фигней, не знаю. А, он, кстати, может пищу добавить. Лол. Это я не знал как жаль, что люди ничего в комментах не пишутся Потому что их не осталось плюс три пищи теперь, он... я не знаю, как они влияют на пищу, типа они как-то пищу добавили Меньше жрать стали, не знаю Короче, реально я не понимаю, как с этой работать системой Это Влияние то уменьшается, то увеличивается Что на что влияет Поймешь, все деньги просрал на какую-то херню. <свят> <свят> Устроить игры. Скачать игры. <свят> Давайте скачайте игры в Нижней Германии. Скачать онлайн без... без регистрации, смс, да? <свят> да. Так, ну они вроде скачали, там типа получше отношения. <свят> <свят> Камни. Ко <свят> Короче, ладно. Не вижу смысла тут ходить надо, короче, что-то будет посмотреть в Ютубасе, в как это делается. Но я так понял, надо просто, чтобы воевали только мои вот эти генералы из моей фракции. Потому что сейчас mm -hmm. у меня хрен знает, кто там воюет и из этого туда-сюда прыгает. Плюс раньше можно было деньги, если платить в Сенат. Сейчас уже убрали они, в хрен. Можно было вообще просто там тысяч накопил, взял эти 10 тысяч потратил, у тебя сразу баф такой хороший. Mm -hmm. Или подожди, может как-то все-таки можно получить новую должность. Содержание всех отрядов. Ну, давай вот попробуем еще раз. <coughs> Увеличили. Ну, там что-то увеличивается, типа из-за этого, но оно увеличивается настолько прям мало. Все это практически незаметно, короче. По увеличению влияния. Там по одному сенатору прибавляется. Практически нихера, короче. А, я вам, кстати, могу вообще бесконечно давать. эти. Короче, не за деньги, можно увеличивать. Давай, okay. ходи уже. Разве терпится. Напасть на Кимбру. Okay. Так, пир на весь мир. Охота земледелия по 15%. Воу! Wow. Это подгон. Арвер, hmm. ничтожна фракция. Нормально. Да. Yeah. Так, а если я сейчас так, они а, смогут напасть с него, да? М -м -м. Через два хода только, да? Блин. Ну, скорее через сколько я буду там, через ход. А вы здесь то что он меня не допазет. Ну, он не должен. Так, давайте ему подострем немного. Диверсия войск как использовать припасы? А провалилась, ну конечно же, провалилась. Пошел сейчас. Так. так, а если я сюда отсюда в армию выведу, что будет? Минус 3 будет, блин. Ладно, стали тут царицу мою, хотя, блин. Ладно, посижу еще пару ходов. Так. Здесь построю так также. Нужна пища. Как можно больше пищи. Афин, давайте торговать. Да, конечно, друг, а вы не хотите с ним торговать даже? Ишвы какие? Так, Кантабр, почему? Почему? Почему? Почему? Я не буду по-любому. И пир, давайте торговать. <свят> не скируй, ну окей. Ну ладно. Не сильно и хотелось. <свят> так, а если я отсюда эти отряды... О, у меня будет общественный порядок. Отлично. Ладно, пока опять же посижу тут. Пару ходов. Ладно, зашай ход. Давай. А. Так, добавлю ему какой-нибудь навык. Значит, что-то да, ему? Оратор. Нет, оратор вам не нужен. Вот, минус 4%. Точно. Так, ну, я думаю, можно завершать серию на этом. Ну, можно, и так. Да. В, в общем, всем удачи и пока. Увидимся в следующей серии. Счастливо. Уже захватим, наконец, Алабу, я думаю. Угу. Ну и будем подвигать войска границы с э, анартами. С ними воевать. Ну и двигаться на восток опять же. Что же, всем удачи и пока-пока. Счастливо.